Когда ты выбираешь себе тачку, то обращаешь внимание на практичность, дизайн, эксплуатационные расходы и самая главная цена, чтобы банально на все твои критерии к выбору хватило денег. Но бывает так, что тачка цепляет, но некоторые пункты не соответствуют, но по цене подходит, И тогда эмоции начинают брать вверх над разумом и скучной практичностью. А почему нет? Должно же что-то быть для души. Всем привет, сейчас будет легкий обзорчик на Volkswagen Juke 2.5 автомат 2012 года. Нет, пятый жук значительно повзрослел с предыдущей моделью, как будто стремился быть похожим на Porsche 911, при этом не забывая свои корни с узнаваемым дизайном во всем мире, он просто любимец публики. А чем же он так цепляет? Мощность, динамика, практичность, экономия? Да нет, много тачек превосходят эти показатели за эти же деньги. Да вот только дизайном не цепляет, но при этом со всем остальным у него все тип-топ. Разгоняется наш жучок до сотки за 8,3 секунды. То есть динамичный, шустрый. Двигатель 2,5, 170 лошадок, немалый табун для массы автомобиля 1353 кг, плюс вес водителя. Пройдемся по косякам этого двигателя. Первая проблема может возникнуть с вакуумным насосом, это протекание прокладки. Решается замена ремкомплекта или замена самого насоса. Главное вовремя обнаружить. И тогда обойдется замена ремкомплекта. Следующий косяк это датчик распредвала, из-за которого может на панели прибора высвечиваться ошибки и падать мощность двигателя. Его нужно периодически проверять, чтобы он не забивался. Да и как всегда, один совет от всех блогеров вовремя менять масло и лить качественное масло. Как говорится, что мы едим, так мы и выглядим. С тачками тоже самая картина. Льешь хорошее масло и вовремя делаешь ТО. И проблем в будущем меньше. Да и срок жизни в двигателе и АКПП больше. Следующий косяк это дроссельная заслонка. Ее срок службы в среднем 150 тысяч километров. Здесь также можно поменять ремкомплект и сэкономить 600 баксов. Есть проблема в мембране вентиляции картерных газов. Проблема замечается при некорректной работе двигателя и КПП. Только начала пинаться коробка или плавать обороты двигателя, обращаем внимание на эту деталь. Перейдем к коробке передач. У нашего Жука классический гидротрансформатор. Надежный и комфортный. Я думаю, будет получше, чем DSG. В этой коробке возможны перегревы из-за забитого теплообменника. После чего палятся фрикционы. То есть передачи перестают корректно работать и при переключении возможна пробуксовка. Чтобы не ушатать коробку, нужно следить за появлением ошибок на панели приборов. И, конечно же, своевременная замена качественного масла. В крайнем случае, замена теплообменника. А так гидротрансформатор – это хороший выбор, если тачку берете на вторичке. Самый плохой сценарий тоже можно переиграть, так как сервисов по ремонту гидротрансформаторов достаточно, и всегда можно решить эту проблему, не отдав при этом много кэша. Все в пределах разумного. Перейдем к безопасности. Здесь 7 подушек безопасности под меркам европейского краш-теста. Жучок взял 5 звездочек из 5. А детально водитель и пассажир 92%, пассажир ребенок 90%, пешеходам повезло меньше 53%. Так что тачка безопасная, жене или подруге можно брать спокойно. Салон прикольный, своенравный, на любителя. Руль как в спортивной тачке, приятный на ощупь. За такие деньги, я считаю, можно использовать было что-то получше. Вот торпеда абсолютно твердая, твердый пластик. ЗДЕСЬ ВСЕ ТВЕРДОЕ. Единственное, что, ну, здесь вот мягко, так вот этот момент приятен, конечно. Ну, руль приятный по ощущениям, он чуть-чуть такой вот скошенный, как у спортивной тачки, реально прикольно, так. То есть, ну, а так вот <с -lk> поскрипывает где-то что-то вот все-таки сэкономили. Вот эта панель вообще мне напоминает как в даче Логан. Я не знаю, какой-то дешманский такой пластик. Ну, вот я даже притрагуюсь уже, слышите, уже скрипит. Я просто вот оперся рукой, чуть-чуть ногой и уже скрипы создаются. Но это говорит о том, что не самый высококачественный материал использовался здесь. Что меня порадовало в салоне Жука это штатная акустика. Она действительно высокого качества И замены не нуждается Для тех, кто любит качественную музыку Здесь есть и низкие частоты ну, Средние и высокие Тоже на хорошем уровне ну Немножечко бас есть да Без саба, конечно, не то пальто Но все равно они есть То есть звучание, я считаю, на хорошем Достойном штатном уровне Вы знаете, мне этот бардачок Напоминает бардачок из грузового автомобиля Зил но если не нравится, есть снизу. Если жук не кабриолет, то значит люк у него должен быть обязательно, чтобы получить больше удовольствия от поездки. Люк открывается не до конца, так как мешает крышка багажника. Инженеры этот момент предвидели во избежание каких-то неприятных ситуаций. ДТП багажника с люком. Вот видите? Но желательно все-таки люк закрывать перед тем, как открывать крышку багажника. Как по мне, крашеные элементы на верхних картах могут царапаться. Вот если там цепочки, там браслеты, часы. Вот так вот кинул руку, еще что-то убираешь, опа, царапается. Да, но в тему, оно реально классно смотрится, но я уже вижу вот царапинки. Я думаю, решится вопрос бронировочной пленочкой. Закатываем и спокойно трем, царапаем, похрен. Что дальше будет Потом взяли, просто полирнули Или пленочку переклеили И все опять свеженькое А перекрашивать внутри салона Ой, как не хочется Все-таки заводская краска и заводская Переходим на задний ряд Задний ряд у нас больше для детишек Но его в основном используют в купешках Для документов, для сумочек, для покупок Так что вот так вот Ну, для купе нормально Переходим к багажнику, нажимаем на значок Volkswagen, слышим щелчок и открываем. Багажник у нас 310 литров и если сидушки разложить, будет 905 литров. А так при покупке этой тачки багажник не ставил сам приоритет. Благокрасочное покрытие держится на достойном уровне, рыжиков нет, на лак не поскупились. Тачка смотрится свежей, так что немцев за это отдельное спасибо и ящик пила. Пробежимся по ходовой. Спереди стоят рычаги классические стойки Макферсом. В случае замены блоков можно менять узлы отдельно. И по вашему карману это сильно не ударит. Замена на рычаге двух салимблоков и одной шаровой обойдется около 30 долларов. В то время как стоимость рычага в сборе где-то 200 долларов. Сзади стоит много рычажка, ходит долго и ремонт недорогой. Так что с ходовой все тип-топ. Вождение довольно-таки приятное. Руль острый, ходовая такая жесткая, жестковатая. Опять же, я чувствую скрипы пластика в движении. То есть вот это мне не нравится. А управление? Управление мне нравится. Четкий такой. В принципе, жучок такой должен быть. Что на малых, что на больших скоростях чувствуешь себя комфортно. Жучок с хорошей аэродинамикой, жестковатой ходовой и 170 лошадей держат этот тендем в гармонии. Так как клиенты ожидают именно такое поведение жука. Поездка в городе в целом нормально. По полицейским жесткий проход такой, так что будьте готовы подпрыгнуть. Но разгон такой неплохой, такая тяговитая тачка. На финише подытожим. Жук это яркий, интересный автомобиль которого можно выделить как свой собственный класс авто. И ему это право дает масштабная история, берущая свое начала в 1945 году. Да-да, это конец Второй мировой. И непосредственный дизайн так и тянет купить его. Но не все решаются, так как быт есть быт. И практичность по большей части на первом месте. А эта тачка для души и хорошего настроения. Она подойдет как мужикам, так и женщинам. Мужикам более темные цвета, а женщинам светлые и яркие, чтобы дополнял их макияж. С вами был канал Ресурсы Факт. Это был легкий обзорщик Volkswagen Shook A525 автомат 170 лошадок. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комменты. Всем удачи на дорогах. Пока!